Маткульт, привет! Мишенька, привет! Миша вернулся со всероса по информатике, занял 30 место по России. Да, по всем. Там, короче, смешная история. Победителей 28, вот. Ну, короче, я первый тур, если бы оценивался только первый тур, я бы еле-еле стал призером. Вот. Я его вот так слил, но второй тур, соответственно, я вот так затащил. И, короче, да. 30 место в итоге. Место нормальное, но, конечно, не то, что, чуть -чуть. то, что 28, понятно. 28-30. Ну, год назад было наоборот, да. То есть ты вошел. Да, год в назад у меня было типа 27 место, а победителей было 31-32. Да, то есть наоборот. Вот. Ну, это, в принципе, совершенно не важно, а важно вот что. А важно то, что скоро будет. Всероссийская олимпиада по математике, да? Конечно. И к ней нужно готовиться, правильно? Обязательно. А как готовиться к Всероссийской олимпиаде по математике? Я вам скажу как. Ну, если вы хотите пойти писать за одиннадцатый класс Всероссийской олимпиаду по математике, надо взять вступительную работу в пятый класс 444-й школы, правильно? Да. Которую только что писала э, и успешно написала Светлана Алексеевна Савватеева, которую мы поздравляем, поздравляем, Мишина сестра, конечно, конечно. поступила. Вот пять лет назад мы переживали за Мишу, он ходил с собеседованием на собеседование, э, штук семь было, точно, если да. не да. И поступил, все-таки поступил. По на значит... нижней грани. Да. Ну, все-таки у меня такие вот люди. Ну, мне потом говорили примерно так, что непонятно было, кого выбирать из кучи народа, потому что все, в общем, сильные, все достойные. Ну, как бы... Ну, вроде как, ну, возьмем Мишу, потому что, ну, сын Саватеева, разве будет фоярить, да? И правда, да, не прогадали. Ну, я шучу, кстати, на самом деле, я шучу, это я. Выбор из многих людей производился совершенно случайным образом. Ну, и я на последнем собеседовании 6 из 7 решил. Вот, вот поэтому, вот это самое Что-то я не помню... То есть Миша показал все-таки, что он умеет решать, вот, на уровне 179. Ну а сейчас пятый класс, пятый М. Да, 4, и 4, задания 4. я не видел. Да, Миша не видел ни одного задания. Я видел, решил далеко не все сходу. Mm. Поэтому некоторые, если Миша сейчас не сможет решить, то нам придется вдвоем с ним решать Светины задачи, понимаете? Вот, это так жестко. что вот такая, такая, такая, такая вот петрушка. Значит, у нас собеседование было устроено так. Ну, вначале был такой отборочный тур из простых задач, которая все прошла. И сложный тур состоял из трех блоков по три задачи первый блок О, три че. задачи легкие и пока ты не решил две из них тебе второй блок не дают Эх. да Дальше ты получаешь второй блок а потом пока туда ты... засовывают две геометрии да вот и... ну, значит то же самое со вторым блоком две решил получаешь третий блок но Света решила две из этого, две из этого, получил третий блок, тут прозвенел звонок. Сколько у них было времени? Я не помню, три или два с половиной часа. Ну, в общем, сколько-то. Но Света, в общем, на флажке поступила. Вот, так что посмотрим, может быть, может быть, теперь будет еще один математик вырастать, да? Обязательно будет. Ну что, Миша, я тебя экзаменую. Да. Первый блок, первая задача. На доске были написаны 4 арифметических примера. Вера стерла один знак плюс, один знак минус, один знак умножить, один знак делить. Так. А также 4 знака равно. Вместо одинаковых знаков... А, давай этим, да, напишу. Вместо одинаковых знаков написала одинаковые буквы? Да. А вместо разных разные. Восстановите примеры. Чего? А, ну, то есть, так. грубо говоря, обычно у тебя бывают числа у -у -у. заменяются, а тут знаки операции А заменяются. числа даны? -то да. Тогда ладно. Ну, там, на самом деле, все. Конечно, первая задача абсолютно очевидная, света, это, Пока, но, в, не пока менее, сокола да, не менее, пока Сокола не поймал, <çons suo> не хвaleсь, или, как молодец. говорится, не хвались идущий на рать, а хвались идущий с рати. Простите, если тут не было неприличных слов, было с рати, да, то есть с войны, ну понятно. Конечно, со спецоперацией. так так, так. Uh -huh. ну все вперед так но ну, внимательный зритель наверное поймет что в примере должно быть равно есть смешная короче есть смешная история есть некоторый сервис где можно загадать пример и там ну короче загадать примеры, чтобы его отгадывали как по типу быков коров только с цифрами и знаками и вот там короче Составители на багали, там можно было поставить несколько равно. И там получалось вот такое выражение. И оно, внимание, было верное. А вот почему я предлагаю вам подумать на досуге, Если вы программисты, то вы, наверное, достаточно быстро поймете. По модулю 1, арифметический модулю 1. Тут именно чисто программистская бага. Но вот это верное выражение было. И значит, короче,. Короче, заполняй, подумай. Много с... задач, да. Но вот ты не поймешь, я ну, уверен, я потому что. Я. Ну, я там нужен тип, там нужен, тип, ну, понимать. Вот. Так. Ну, короче, ну. суть в том, что вот это равно. Ну, конечно, потому что да. она, единственное, есть во всех. Так. Вот, ну хорошо. Что там? Равно. Равно, равно, равно. Умножить не подходит, делить не подходит, плюс не подходит. Отлично, так. Дальше. Умножить не подходит, делить не подходит. Минус уже был, все по одному разу. Да. Так, что там осталось? Умножить и делить? Да, умножить и делить осталось, значит делить. А тут, соответственно, умножить. Я хорош. Ну, Отлично. если правильно. Так, да, значит, все верно. Все верно, конечно. И приходим к следующей задаче. А, так, так, так, так, то есть тут вопрос был вот в этом, да, минус или делить? Ну, в целом, да. Так, где у меня тряпка, где у меня тряпка? Я тебе пока продиктую задачу, а сам поищу тряпочку. Хорошо. Так, значит, задача. Андрей, Борис и Денис Действительно. ели конфеты. О, спасибо! Каждый ел со своей постоянной скоростью. Пока Андрей ел 4 конфеты, Борис успевал съесть три. Так. Денис же ел конфеты быстрее всех. Ого. Он съедал 7 конфет, пока Андрей ел 6. Э. <кхем> Всего ребята съели 70 конфет. Кто сколько съел? Ой, господи, за что? Так. Да. <кхем> да. За что? Ну, короче... Отличная задача, я считаю, для подготовки к сервису 11 класса по математике. Как это решать-то? Не люблю такое. Ну, короче, получается, что... Короче, давайте считать, что этот ест 7 конфет в минуту, этот 6 конфет в минуту. Если этот ест 6 конфет в минуту, то здесь он ест за 40 секунд. То есть за две трети минуты. И тут тоже за две трети минуты он съедает 3. Тогда за минуту он съест а, на три вторых четыре с половиной. То есть э, Борис съест четыре с половиной конфеты в минуту. Четыре с половиной это девять вторых. Так вроде сходится две трети. А две трети значит на три вторых. Точно на три вторых. Короче. А, да, вот, хорошо И, соответственно, сколько минут? Значит, значит, за минуту они в сумме едят 13 Плюс 9 вторых То есть они едят суммарно 26 вторых плюс 9 вторых 35 вторых конфет в минуту mm -hmm. То есть mm -hmm. за 2 да. минуты они съедят 35 конфет Отлично Видишь, как удобно, да? Да, уже нормально То есть вот тут прошло 4 минуты да. Значит, прошло 4 минуты. И отсюда мы понимаем, что этот съел, этот съел естественно, 28 конфет. <гум> а да. Этот съел на 4,24 конфеты. Угу, А да. этот съел на 4,18 конфет. И проверяем, что сумма сошлась. <гум> <гум> Натурально. А -а -а Отлично, отлично, все сошлось. Ну да, да, отлично, значит, теперь ты можешь уже получить э, блок. 40, да. 70, отлично. Да. Наверное, получить... Наверное, это не оптимальный способ, но... Ну, какой? я, в принципе, задал буковки, и Свету всегда учил буковками решать. Mm -hmm. За, задай скорость какого-то, и остальные скорости все через... Ну да, я, я думаю, что можно быстрее, но так, нормально. Я думаю, можно еще третью геома решить, ты говоришь там, да? Это не в этом блоке. А, а это следующее. Тогда ладно. На самом деле ты уже можешь по правилам игры получить следующий блок, но я вместо этого тебе дал третью задачу. Этого блока. Света вот эту не решила, потому что она решила предыдущую. Ой, в смысле следующую? Ага. И когда она съела следующую, решила следующую, <strategic> она уже конфетам, мне ей было не возвращаться, потому что ей понравились задачи следующего блока. Нормально, нормально. Вот. Но потом дома эту задачу она дорешала. То есть я ей подсказал, что надо делать, и она уже сделала. Ну, uh -huh. Я всегда, э, вот если что, друзья, маленькое лирическое вступление, пока Миша будет решать э, задачу, которая сейчас дали. тебе сформулирует. Аркадий, Борис, Вера, Галя, Дания и Егор. Короче, А, Б, В, Г, Да. Стали в хоровод. Геннадий Егор, да. Галя, у тебя Галя. Галя. Да. Аркадий, Борис, Вера, Галя, Даня и Егор. Короче, А, Б, В, Г, шесть боков, Д, Е, шесть встали в хоровод. Ну, я не знаю, что по порядку, поэтому не пишу пока что. Да. Даня встал рядом с Верой, справа от нее. Так, сейчас. Даня встал. Рядом с Верой, справа от нее. Интересно, вот, что значит справа? Вот, ну, эм, против, против мысли, часовой. да? Против часовой, да. Давай так, что ли? Галя вот. встала напротив Егора. Mm. Да, Галя напротив Егора. Раз, два. Кажется так. Егор стал рядом с Даней. Рядом с Даней. Но не указывается с какой стороны. Ну, ну да. да. Ну нет, указывается. Потому что, значит, Даня с одной стороны оккупирован Верой, значит с другой стороны <кười> Оккупирован. <кười> Закрыт напрочь. Так. Аркадий и Галя не захотели стоять рядом. ё мое. Вот так вот. Надо спросить у Галочки нашей, что за Аркадий с ней не захотел стоять рядом, и она с ним. Кто стоит рядом с Борисом? Угу. Существует двух человек. Да, называется. конечно. Вот этого Света решила. Пока я хочу сказать, угу. э, пока Миша думает, я хочу сказать, что э, мой совет Свете был следующим. Мы вообще с ней не очень готовились, потому что у нее... Э, Флейта на уровне консерватории, она уже концерт концертмейст, ну как это сказать, она играет хору, которая в консерватории, натурально прямо в программе консерватории. И фигурное катание, которое она обожает, не на уровне побед, а просто очень любит и им занимается. И поэтому математику у нее, к сожалению, пока на втором или третьем месте. Ну то есть как-то вроде, как она говорит, что музыка у нее на третьем. Но самые большие успехи у нее как раз в музыке. Мне также говорила моя тетя Наташа Крыхалова из Питера, что во мне за зарыли музыкальный талант ради какой-то математики. Ну и короче говоря, в результате мы занимались ней мало, но что я сделал? Я научил ее решать систему линейных уравнений в общем виде, с двумя переменными. И все. И сказал, что все всегда обозначаем за буквы и сводим всегда к системе с двумя переменными. Ну... Вот, и всем как бы мне кажется, что того же и советую. То есть уже в четвертом, пятом классе надо ну, сантименты всякие оставлять, а просто реш решать систему линейных уравнений. Конечно. Так, ну что, ты решил? Наверное. <къех> так. Ну, значит, ну, Егор напротив Геннадия. Да. А, а, а не рядом с Г, значит она, ну точнее, она не да, здесь. У нас эти так, а Егор здесь, да? Значит, да. Галя с той стороны уже. Вот. Это, это круг, и вот здесь да. на самом деле тоже Г. Да, поэтому знает. А, у нас два слота, но не тут, но не тут. Так, а значит, где она не значит... должна а, а не должен быть здесь, потому что рядом. Да, с G. То, что, да, значит, значит, она здесь, а Борис остался. Нет, ней. Да, ну все верно. Ну, ура! Да, ура! все. <laughs> Вроде бы все, это я даже не решал. Так, вот тебе второй блок. А, сейчас, э, значит, Геломан. Ура! Эх, Света не решила эту задачу. Когда я ей дома сказал одно слово, она тут же ее решила и чуть не заплакала. Поляра. Ну, не заплакала. Очень, очень огорчилась, потому что задача очень... Я понял, слово поляра. Задача 4. Прямоугольник разрезан на 7 квадратов. площадь. Да, да, да. Как изображено на рисунке? А, значит, изображено вот так. У нас есть три таких небольших квадратика, которые кличутся BCD. Есть чуть-чуть больший квадрат А. Есть маленький квадратик F и маленькая собачонка. Корзина, корзина, Товарищи, картонка. где собачонка? Вот она! Отлично. Вот одна линия, понятно. Известно, что длина стороны квадрата d равна 24. Найдите длины сторон квадратов e и g. Ну, на самом деле просто, по сути, все. Найдите все. Второй блок как бы предполагается уже более сложным. А третий — это полный металл, я еще ни одной из них не пытался решать вообще. Ни одну. Вместе будем просто смотреть и решать, если не да. будет получаться. Девятая 4, задача — это вообще полный улет. Но я не знаю, сколько народу ее решило. 4, 2, Но 4, подождем, 4, подождем. Сейчас Миша справится со вторым блоком. Так, ну, давайте так. Тут x. И тут x. Тогда здесь x-48. x-48, да. И тут х минус 48 Почему? Потому что это же квадрат А, это Нет, не квадрат Нет, это прямоугольник. Так, тихо Стираем все первый, первый челлендж во всех задачах Это прочитать условия да, А зачем х да. А х зря, да Ну ладно, да Тогда 24 Х x. X. Ну Два раза только подход можно было делать В Третий раз, по-моему, уже все Это устная задача. Да. Тихо. Ну, что там долго думать? Y. Действительно. Y. Вот тут точно. Так, противоположные стороны равны. Точно! Значит, короче, это значит: x минус y плюс 24. Нет, сейчас, x плюс 24 минус у. Плюс 24. Конечно. Ну и здесь то же самое. Да. x минус y плюс 24. Хорошо. Да. Противоположные стороны равны. Да. Да, мы что-то с этого сейчас mm -hmm. получим. Х mm -hmm. это... <laughs> плюс у это x минус y плюс все-таки. Плюс. Плюс 24 на 4. Да. Так? Да, да. так. Значит, ты дыщ. Ты дыщ. 2y равно... Отлично. 24 на 4. Шикардос. y равно 48. Шикардос. Отлично. Так, значит, с этим разобрались. <кười> <кười> да. Теперь. Да. Uh, ну, давайте что-нибудь напишем. Тут x минус 24. Тут 48. 48. 48. Тут x плюс 24. Так. Что-то еще <ш> нужно, <ш> да? Явку надо подцепить. Вообще. Да, правильно, надо явку подцеплять. <ш> <ш> <кхем> так, ну хорошо, давайте посчитаем площадь реально. А -а -а получается x плюс 24. Тут видно? Да, тут видно, а здесь буква x нарисована. Х плюс 24 умножить на э, x плюс 48. Да. Это все, что есть. Да. x квадрат плюс 24, 48. 72x uh -huh. плюс... Э, ну, много, да. 24 в квадрате uh -huh. на 2. <связать> Надо, наверное, остановиться и подумать <связать> Да, потому что в четвертом классе этого не может быть Тик Let's think Тут 48 Значит, тут x-48 То есть Нет, не то есть еще Так ведь Ну и тут тоже а вы уже решили? 8. А? Сейчас, сейчас подумаем. Ну ничего, пятая полегче, а шестая совсем простая. двадцать 24 тут, поэтому как раз так. Так, сейчас, что нам нужно найти? Е e, и e, G. Ну да. Ну, e короче, мы уже нашли. Да, да, нашли. Нужно, 48. <кх> нужно G. Нужно G. То есть нужно, нужно все. G. Нужно описать все. Описать все. Что мы еще не подсутили? Что мы еще не подсутили? не подцепили кое-что дать подсказку не с одной стороны я не хочу из нарисованного из нарисованного уже да то есть кое-что видно уже из нарисованного даже вот в этих обозначениях у меня потом я расскажу более короткое которое я придумал но пока так сказать есть сейчас Да, конечно а, ну тогда да тогда все все да да 72 это 48 да совершенно верно да У -у -у. и отсюда x это 24 плюс 36 точно 60 все задача решена 2. 48 и 60 теперь как я решал я взял Ровно 1x и он был размером самого маленького, стороны самого маленького квадрата. Mm -hmm. а, теперь у меня есть 24 плюс x, да. это размер квадрата а. Безусловно. Далее 24 плюс 2x mm -hmm. это размер квадрата, какой здесь был, е. 24 плюс 3x, потому Сейчас. что еще раз да. пошел сюда, это размер квадрата f, вот, ну и соответственно, э, значит, э, что такое э, 24 плюс 4x, да, Да. это ага. размер трех квадратов, да, то да, есть да, очень да. красиво, да, и этот увеличивается на единицу, становится а, этот на этот, становится этот на этот, становится и этот все три, нормально, то есть 4x. Плюс 24 равно 24, 24 на 3, то есть 4x равно 24 на 2, и Х равно 12. Ну и дальше все, естественно, все вытягивается. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, пока стираю. Да. Задача 5. Нормально, нормально. Вот такая, ну прикольно, да, красивая, по-моему, очень задача. Такая с... С... Если с... вот такого, значит, то красиво, да, в целом. <coughs> накручивается. Ну, да, Она крутится и поворачивается в то, что тебе известно. А ваши школьники умеют такое решать? Нет, первый вопрос, вы сами такое решать умеете. Как выясняется, некоторые брезёры все решают не сразу. Так, задача 5. Нет, ну это еще что-то, что будет вот здесь. Так, задача 5. В прибрежной деревне 7 человек рыбачит каждый день. Так. 8 человек рыбачит через день. 3 человека рыбачит раза раз в 3 дня. 7 каждый день, 6. 8. Раз, 8. А Через день. Угу. Раз, два дня. Три человека раз в три дня. Так. Ну, остальные не рыбачат вовсе, поэтому не. Э -э -э -э Вчера рыбачили 12 человек. Я. Yeah. Так, 12. Сегодня 10. Сколько будет завтра? Отлично. Красиво, правда? Да. Ну. А, Задачи класса задач на расписание Я, так, У меня да. есть некоторая такая как бы Классификация олимпиадных ну, задач да. Это вот класс задач на расписание Света решила В смысле 12 Мы же 12 никак не получим а -а -а, У нас 7 человек каждый день Восемь раз в два дня и три раз в три дня. Да. Но не сказано же. А, <Aktin> это Круги Эйлера, что ли? Ну, как бы а, сказать? Понятно, а -а. понятно, понятно. Я могу рыбачить по понедельникам ны... и средам, а ты по вторникам и четвергам. Эй, -э -э -э -э -э. да. <с corporation> да, да. Света догадалась. Это да, правда. Это, ну, нет, не ну жилые, тут, да, когда, да. Понимаешь, 12, ну, да, когда понимаешь, что понимаешь, ничего не выходит, что то, 12 знаешь, не, не представляется что в сумме. Что-то не так, да. Ну, хорошо. 7 человек... Так, подожди, ч... там сказано про то, что они не пересекаются или нет? А, ну, ну, они... Ну, в смысле, да, конечно, ну, то есть 7 человек каждый день, а 8 человек через день. А 3 человека раз 3 дня. Ну, просто. правда ли, что вот это все различные люди? Ну, <как> <как> <как> конечно, они же. То же есть множество. в сумме просто 18. Хорошо. Значит, 7 человек, которые каждый день рыбачат, нам нафиг не сдались. Да. А, да, совершенно верно. Получается 5, 3. <свят> ну и да. В России знак минус 7. Точно. Первая идея. Хорошо. А, теперь 8 человек рыбачат каждые 2 дня. А, ну, собственно, да. У нас, а, короче, у нас каждый из этих человек рыбачил а, ровно в один из этих двух дней. Ну, а, ну что, и... Да, поэтому, поэтому вот здесь должно быть как бы в сумме. Ну, как, короче, каждый из этих людей в один из этих двух дней рыбачил. Отлично. И при этом мы понимаем, что по сумме больше никто рыбачить не мог, потому что тут как раз 8. Отлично. И каждый рыбачил, получается, Молодец. ровно в один день. Молодец. Я Вот, значит, тут не рыбачил никто из вот этих трех. Вот, вот, совершенно верно. Значит, они все рыбачили тут. Совершенно верно. А так как вот здесь 5, то тут еще плюс 5 прибавляется. Получаем 5 плюс 7 плюс 3, 15. Шикарно, но ну, по крайней мере я принимаю, вроде все верно. Очень красиво и быстро. Вот это, вот это уже мастер виден, да. Это ну как бы мастер был виден, когда я сказал, что 12 как бы не представляется в сумму. Да, да, да, вот это да. что Так, ну и последняя задача решенная Светой. Света решила шестую задачу, ей выдали Третий блок со сложнейшими задачами и прозвенел звонок. Да. Но этого хватило. Четыре был, внимание, 4 был минимум для поступления. Примерно. Ну, судя по всему. Да. На самом деле официальной информации еще нет. Но судя по тому, что мы видим вокруг, да, кто поступал, кто сколько решил, мы можем ее вытянуть uh -huh. из того, что мы знаем. Поступала хренова гора народа. Просто не знаю. Сотни людей. Вот. Многие. Так. Итак, задача 6. Алина загадала пятизначное число, состоящее из цифр 1, 2, 3, 4, 5. Каждая так. цифра встречается в числе ровно один раз. А, ровно один раз, раз как сказал Вадим Юрьевич. Категорически вас приветствую. Так. А Полина пытается угадать это число. Отлично. 120 вариантов. Да. Между девочками состоялся следующий Диалог. Полина, ты загадала число э, 12 пять? <свят> Действительно. Алина, нет, но мое число совпадает с этим. Быки-коровы. Ровно в трех разрядах. Ну тут только быки. Три быка. <свят> Коровы-то у нас и так есть все. Да. Так. Полина. Может быть, ты загадал число 45 213. Алина. А вот с этим мое число совпадает ровно в двух разрядах. Какое число загадала Алина? Так, отлично. Э -э давайте заметим, что у нас тут ни одно число не повторяется. Э -э значит, те три. Короче, здесь были какие-то три быка, э тут их нету. Э -э ну и наоборот. Соответственно, она по одному разу угадала каждую позицию. Вот. Да. Uh -huh. Осталось понять, какую. Ну, короче, нам нужно выбрать три индекса отсюда и два других отсюда. На не пересекающихся позициях. Да, ну, собственно, там, не знаю, если... Так. Да? То есть... А -а -а -а, и, если честно, я ее не решал, потому что света это решила, и я ее не стал решать. Ну, no, uh, можно, конечно, переборчик делать. Полный breaks. перебор, да? Ну, хорошо, давай так. Допустим, она угадала вот этот. Вот Допустим, вот это бык. Да. Тогда вот это не бык. Да. Тогда вот это бык. Тогда это не бык. Ну, а вот это три быка Ой, сразу что ли решил, да? Так, хорошо это... Сразу решил это, это, возможно, там несколько вариантов Да, может быть, несколько вариантов сказать, Но сейчас, вот, это, не вот это под условия подходит Подходит, очевидно, да Значит, что одно из вариантов Это 4, 2, 3 1, 5 Да, да Хорошо, если это не бык Остался вариант, что это не бык да. А, тогда... Если это бык, то это однозначно все устанавливается, да. то есть такое число. Если не бык... Если не бык, то бык единица. А, ну да, верхний. Ага. Так. Два, один, три. Так. Пусть это не бык, тогда это бык. Так. Э, тогда тут не бык, значит здесь бык. Вот. Э, ну и теперь как бы mm -hmm. нам нужно выбрать еще одного быка из этих. <клышлен> Ого. Да. Вот. Из этих, да. Но если мы выберем кого-то из них, то ну, у нас еще быки, короче, будут. Короче, в чем суть? Мы разделяем, по сути, перестановку на циклы. Да. И нам нужно набрать циклы. Ну, если у нас цикл, то тогда сразу все элементы берутся в быки. Вот. Поэтому, по сути, нам нужно набрать этими циклами. Вот здесь вот это, а вот здесь вот это. Причем не пересекающимися. Ну, это так ведь? не вполне понятно, наверное, да? Ну, короче, да, суть то есть... в том, что если мы вот тут что-то возьмем… Если, значит, если можем... это не бык, то бык верхний на дне. Да. Тогда вот. единица не может быть да. никакого, Тогда вот это тогда бык, тогда потому что каждая позиция по одному разу была бы. Тогда это не бык и мы… Mm -hmm. за, да, за это у нас один да. цикл как да. раз происходит. А потом, если мы берем какого-то, например, да. вот этого, например, этого то да. мы идем дальше по циклу, смотрим, где вот здесь находится вот эта штука. То есть это бык, значит, это не бык. Да, но тогда бык. вот это бык. И у нас уже 4 быка, на самом деле. Да, все. Вот, ну, там можно продолжить, тогда это… Ну, это бык, это не бык. Это бык. И вот мы снова замкнулись. То есть у нас как бы получается, что если мы берем элемент цикла, то мы дальше берем весь цикл целиком. Ну да. Вот. Здесь, да не, не а так как у нас два, два цикла 2 и 3, угу. то ну понятно, какой тут, какой тут. Да, да. Ну в общем да. 2, 3, 5. Здесь 5, 3, 2 и 3. Тут нету э, значит у нас ни одного получается. Как это должно быть? Ну просто, если мы какой-то тут взяли, то да. мы этот не взяли, а парни к нему взяли. Да, и тогда еще... И у нас 4 БК будет. И у нас будет 4 БК уже, да. Вот, ответ вот такой. Ну да. в общем, ответ, да, сразу был угадан, и потом доказано, что других нет. Наверное, доказательство не требовалось. Я не uh -huh. знаю точно. А может и требовалось. Так, ну вот, теперь ты выходишь на новый уровень. Так. Да? Знаешь, это самая призовая игра, нет. не то, да? Но я уже поступил. Ты уже поступил. Хотя, <связь> хотя <я> два <связь> раза неправильно понял слово. <къех> призовая А, игра. ну 6 минус 2 это как раз 4. Я уже поступил. Плям, призовая. Знаешь анекдот неприличный, веселый? Нет. А. Детский, как раз для четвертого класса. Так. Э -э дети, закрывайте глаза. Ой, как это? Нет, родители, закрывайте ушки. Да. <класс> э -э автомат. Ты закрываешь глаза, сувешь голову и тебе что-то падает на, на, на, на голову. И ты должен угадать что. Вот. Э -э закрываешь глаза. <класс> Плям. Так, а нельзя открывать глаза, значит, это самое. А, это пюре. Нет. Вторая попытка. Это пластин? Нет. Последняя попытка. Это какашка. Правильно, призовая игра. Плэм. Итак... <свят> три, три, <свят> третий Итак. блок. Третий блок. Задача семь. Задача семь. Семь гномов работали на золотом руднике. Так. Первый день каждый гном нашел несколько самородков золота. В таблице отмечено, кто сколько нашел. О -о -о. О да. А во второй день никто из гномов не нашел новые самородки золота, <связано> поэтому каждый гном решил подарить по одному самородку всем гномам старше него. В таблице отмечено, сколько самородков оказалось у первых пяти гномов в конце второго дня. Известно, что нет двух гномов, родившихся в один день. Uh -huh. Сколько самородков оказалось у шестого и седьмого гномов? Так, ну если бы был только седьмой, то я бы решил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Это день. первый день. Второй день. Значит, первый они день они решали. нашли самородки. Четыре, семь, восемь. Видимо, они так праздновали вечером первого дня, что они даже не вышли на охоту. Потому что, как иначе, может быть, что после таких отличных значит, находок никто ничего не нашел дальше. И, соответственно, второй день никто ничего не нашел. Но каждый подарил по самородку всем. По одному всем гномам старше него. По одному всем. Это означает, что в частности это получилось. Вообще? То есть это, ну, как бы должно получиться, да? Должно получиться. Должно получиться. 8, 5, 2, 6, 5, x, y. Найти x и y. Так, ну хорошо. Ну, вперед. Я не решал уже ни одной из последующих Заметим, что у нас, как бы, значит, раз 7 гномов, то старше тебя не больше 6. Точняк. Значит, э, вот этот гном самый младший. И он просто всем все подарил. Mm -hmm, точно, ну, кроме так самых. Хорошо. Больше всех нашел. Один генерал, двух... Ой, один мужик двух генералов прокормил. Знаешь, вот щедрена. <laughs> Салтыкова сказка. Как один uh, мужик двух не генералов. Не читал, но слышал. Да, вот этот вот прокормил всех. Самый да. маленький, а всех... Хорошо, прокормил. значит, этот шесть дал. Да. Дальше, что еще можно вычленить? А ну, заметим, что самому старшему должны были дать 6. Да. Вообще, как бы, давайте да. сделаем так. У нас у самого младшего минус 6. Вот. У, у второго из младшести минус 4. Вот, вот, вот, вот. -во -во. Минус 2. Я уже тоже догадался, да. 0, 2, 4, 6. Да, да, да. И мы ищем по данным разности. Конечно. Отлично. 0 у нас... Есть. Всем понятно почему, да? Это значит… Ну, а... ну Разберитесь. Если непонятно, убедитесь, что понятно. Тут есть, у нас скажем, четвертый. Вот этот вот средний по возрасту, получил три самородки и отдал три самородка. Тут первый. Дальше. Да. Здесь <coughs> у нас пятый <coughs> по возрасту. Здесь третий. А здесь… А, а, это шестой получается. А, ты немножко перепутал… Ну да, да, да. Нет, все правильно. А, ты снизу вверх, да? Их? Ну, да. как бы Снизу первый вверх, самый да. младший, очевидно Самый младший То есть я отсортировал по возрасту и сказал, что да. первый самый младший, второй Еще какой-то... У нас не хватает второго и седьмого Да Но замечаем, что второй должен отдать, типа, 4 самородка, у вот этого только нет Да Значит, этот точно седьмой Так А это остается второй Ага Так mm -hmm. Ну, хорошо, значит, тот, кто седьмой, ему дали 6 mm -hmm. Значит, тут стало... 7. Да. Это x, x равно 7. Вот. А тот, кто второй, у него стало минус 4, то есть один, Да. Сожалению. То есть у него остался один. Новый минимум. Отлично. Все верно. Ну вот здесь как бы я не сомневаюсь, что такую задачу Света бы раздолбала в момент, да, да, как только у него был бы этот момент. Но уже прозвенел звонок она уже не успела. Это такая как бы задача очень в ее духе. А, типичная задача на смекалку. Так. А хорошо. вот дальше будет металл. Металл. Две yeah. последних, King, ералаш. Знаешь такую игру? Нет. Yeah. King. Там yeah. есть Karol. без взяток, без червей, без мальчиков, без девочек. Две последних, кинг ералаш. Это игра в карты, когда наказывается за каждую взятую взятку первой. Uh -huh. Потом за те взятки, где есть черви и за каждую червь по этому самому. Ну и потом а, это рюмочная, короли, потом дама, <смех> потом две последних нельзя брать. Кинг, это значит нельзя брать взятку, в которой король червей. И ералаш это где ничего из предыдущего нельзя, и все оцениваются ровно так, как предыдущие. То есть первые шесть разов по сумме отрицательных баллов равны одному вот этому ералашу. А, -а, -а. а дальше фигачит в плюс по три балла за одну партию. В общем, это суперинтересно и захватывающий раз Так вот, две последних, это очень крутые задачи, реально крутые. Я даже не знаю, если честно, я, мне интересно да. узнать, вот надо спросить у Лени Попова, сколько вообще поступающих решило восьмую задачу и сколько поступающих решило девятую. Я бы еще спросил, сколько поступающих поняло условия девятого. Но это, это мы придем, когда будем говорить про девятую. Это мы а посмотрим, мы... пойму ли я. А восьмое вот. Вместо букв А, Б, С, Д, Е, Ф расставьте числа 1, два, три, 4, 5, 6. Так, чтобы получилось верное равенство. Каждое число может использоваться только один раз. Теперь внимание 1, 2, 3, 4, 5, шесть. Да А, ну это задачки я люблю такие Да, я вот думаю... такого ты еще не видал И я не видал Чего? <связь> так <связь> Ну, здесь, понятно, имеется в виду двузначное число. Ну right. да, да. Все. Офигеть. Решай. Это двузначное, то есть, ну, на самом деле, на самом деле вот так и вот так. Это очень круто. Да. Это офигенно круто. Но они как бы еще не знают степени, поэтому им пришлось вот так записывать. <кхем> так. Э -э так, ну, короче... А да. в степени c? Да, конечно. да -E в степени Ну и, конечно, на самом деле мы пишем так всегда. Да. <свят> <свят> <свят> так, да. <свят> да. <свят> <свят> ну, значит... Какую? Значит, ну, ну у них должны быть могу. одинаковые эти... Ну, короче, простые. <свят> да, какую? А Основную теорему арифметики надо использовать, дорогие родители, когда ребенка отдаете в класс 444-й школы Да, у них должны быть простые, то есть... Во-первых, нет, это неправда Да, я хотел сказать, это... что одно должно делиться на другое Это неправда, потому что может быть одно в кубе, а другое в квадрате Простое Совершенно верно, в принципе, да вот. <da>. <coughs> Ну хорошо, но радикалы должны быть равны Да, Миша ввел термин радикал, весьма понятный всем, кто учится в четвертом классе Радикалом числа называется произведение простых, входящих в каноническое разложение числа по основной теореме арифметики, взятых по одному разу. Вот так. Угу. так. Так, ну хорошо. У нас вообще… Угу. Да, я не решал еще. Давайте так. Можем, конечно, вместе уже порешать, потому что две последние я вообще не решал. Давай вместе? Давай, решим. да. Я их даже, ну, как бы толком не видел, но вот это еще видел. Последнюю я просто, когда вчитался, я не понял ничего и больше не читал. Поэтому можно решать вместе. Итак, так. значит, у нас abf в степени c, да, угу. равно def в степени f. Значит, надо явно исключить случай, когда это сочетание цифр будет простым. А, ну да, это... Нет. А, а... Потому что они... Потому что они... Потому ужина... что... А, нет, подожди. Ну там 21, ой, 11, а тут и нету, 13 и 26, ну да, но вряд ли 13 четвертый будет равно 26,5 или что-нибудь в этом духе Я хочу к степеням привязаться, я хочу сказать, что степени там, например, пятеркой не могут быть какой-нибудь А, большими, да, не могут быть? Ну, я не хочу, чтобы они были пятеркой, например А, давай так, пятерка на конце быть не может у чисел а, потому что да, когда будет одно будет делить на 5, на 5 а в трое случае не будет делимости на 5, отлично Значит, Значит пятерка все, либо в степени, либо в начале Да, правильно а, Ну давай скажем, что вот я хочу сказать, что в степени она не должна быть Потому что Потому что что Давай так, у нас есть отдельное число 32, мне кажется Вот какое-то такое, да, прям вот Вот оно есть, блин, да? И есть 16 Да Поэтому я бы не стал скидывать идею, что пятерка не может быть в степени. Ну, собственно... Собственно, так и есть. Решили. Ну, это чуйка, понятно. Да. Ну, да. Но надо же просто найти все решения. Да, доказать, да. Наверное. То есть, наверное, да. Значит, ну, понятно, в 20 в обоих случаях. Вот, поэтому такие, да. Но как действительно доказать? Как это доказать? Иначе. Пусть у нас есть простое, не в пятой степени. Ой, да. пу... Короче, если у нас простое не 2 в пятой степени, то оно больше, чем... Ну, у... в нем хотя бы 3 знака, потому что 3 в пятой — это 243. О, вот эта идея отличная, да? Сейчас. Вот. А... Идея, что... Ну, а, нет, где 3 знака у кого? Простое в пятой степени, кроме двойки, хотя ну бы 3 да. знака. То есть, если у нас... Доп... Если 5 — это степень, если 5 — это степень, то это может быть только двойка и ни на что не домноженная. То есть это случай ровно 2 в пятой. Ровно вот Сейчас такой случай. Почему не может какое-то двузначное число в 5 равно еще двузначному тоже в -то... Смотри, берем любое простое, которое входит в... Берем... Сейчас. Ну, у нас есть как бы... У нас есть... Сейчас, что я хочу сказать. У нас есть P в и оно будет в пятой. Да. Если у нас тут в пятой. Значит, тут у нас будет не в пятый, никакой они кратно ему Значит, в другое число оно должно было входить в пятой степени То есть, ну, а, короче э, Произведение сюда входит в пф, да Здесь пфкатый в пятый, поэтому вот а, здесь оно уже само пятый? входит в пятой да, степени Да, в да, да, вот. да, это уже очень много И если это не двойка, то мы проиграли, да. а если это двойка, у нас точно 32 есть У нас остаются цифры 1, 6, 5, 4 Нам нужно сфарганить степень двойки Степень двойки можно сфарганить только... А, мы можем еще 64 сфарганить? Можно вообще попытаться может... представить себе, может ли здесь быть а, не степень двойки. Как бы, может ли быть у этих двух чисел какие-нибудь простые действия, кроме чисел? Сейчас, 102. давай закончим. Значит, 16, ну, если слушать да. 16, то разобрали. Если 64, то 64 в... Ну, тут у нас у нас остается цифра 1 и, 1 и 5. Понятно, что ну, мы не сфарганим. Было. На самом Отлично. деле условие говорит, расставьте, значит, чтобы получилось равенство, То есть они вообще не требуют нескольких решений, но нам надо решать, конечно. Ну давай, да. Интересно. да. Вот, да. А, значит, <къем> мы да. только что отсекли все остальные случаи, когда пятерка в, в, вот здесь. Да. И Если мы отсекли, потом... когда она на конце. Значит, да. можно считать, что а равно 5. Ну да, правильно, да. Так. Значит, а равно 5. С Хорошо, нет, значит, 3, да, у нас есть 5B. Значит, 5B в степени C. Равно DE в степени F. Ну да, это что-то вообще запредельное, да? Кажется, что-то но... совсем запредельное. 5B. 5B это что-то хорошее. На что может делиться 5B, да? 51 на 17, которого в DE просто не возникнет принципиально, да? Ну, 34. А, 34, блин. 51, а... ну да, ну тогда явно нет, не то. Давай дальше пойдем. Нет, 51 нечетное, 34 четная. Поэтому не выйдет. Я имею в виду. 50, 50. Я бы хотел еще со степенями пошуманить. А я думал просто перебрать с пятеркой все. И каждый раз будет возникать какое-нибудь простое число, которое будет плохо себя вести очень, да? <сас> может быть, так? Ну, вот у меня идея, что может быть. Э, то есть, у меня идея пере умного перебора. Вот так. если у тебя 5 на чаве, то 5.1. Ну, э, я понял, что ты хочешь. Ну да, 17. 17, только 34 дальше. Так, быть. хорошо, то есть. Ладно. Ну, я, блин, я не хочу перебирать 5 вариантов. Ну да, конечно. это как-то да. Как-то <с fury> перебирать, да? Какие простые могут входить? Вот 53 сразу нафиг шлется, да? Да, простое, да, его нет в другом. 51, 53 разобрали, 52... Ну 13. ладно, давай. Нет, подожди, 51... Ну well, 51, uh, но должно быть так. 17. 51 должно быть 17, 17 должно быть здесь, 17... Нет, 34... 68... 68 и ä, 85. Все. Это нет, это нет, 2. 34... Это двойка, черная, черная. а тут тройка. Да. Ну, не подходит. Черная, не Значит, черная, 51 правда. тоже нет. Там, степени. 51 да. нет? Да. 53, 53 нет? 53 нет. 52 это делимость на 13. 52 на. Э, 52 и 13 можно Давай. создать. Да. 52. Э, двумя способами, да. 52 это делимость на 13. 52 это делимость на 13. 52 это делимость на 13, 39 Короче, не может быть. 39, 52, 65, 64. 78, 98, а, 65 91. Не может быть. Не может быть. 78, то, 91. 91. Значит, 52 52 все, было. все, только эти. 52, в какой-то степени. 26. Да, ой, все. 2, 2 да, 2 все, 2. Только, только так. Значит, только так? Да, 52. Тут есть 4, тут нету. Да, все. А, вообще четная, нечетная опять. Да. Так, 52 отлично пошло нафиг. 54 ну, ладно, 56, так можно, да? 54 давай. 54... Ну, правда, 3, 27. Это 20, 27. Это 3. Это 3. А, ну, это 3. Да. а тут у нас семерка еще есть. Но семерка она тоже... Нет, 54 это, это 3. Это же 6 и 9. То есть это 2 27. Ну да. То понятно. есть э, 2 и 3 должно быть делителями числа, Которые мы э, напишем. Да, то есть это делится на 6, это тоже должно делиться на 6, иначе мы... Давай так, если делится на 3, то сумма цифр понятно ну да, тут даже на 9 делится. 54 делится на 9. Значит, соответственно, 63. Значит, второе число тоже должно делиться на 9. Да, то есть это будет А, нет, оно может делиться на 3. Не-не-не. Второе число А, да, может делиться на 3, блин. Ну, ок. Так, короче, 54. Ну и на 3 у нас делится с шестеркой только 63, 36. Да. Да. Стройкой. Стройкой. Стройкой все. Ничего не делится. И, и 12,21. И... Ну, 4 да. варианта. Что uh. делится, да? То есть... Ничетная, 54, 54 какой-то равно 12 как-то... Там да? 2, тут 4. А, нет, это нормально. Нет, это нормально, да. Нет, тут вот, тут, да. 54, 12. А какие остаются степени? 54, 12. 3, 6, 6 и 3. 54 в кубе равно 12 в шестой. Нет, потому что 54 не является 12 в квадрате. А, да, логично. 54 и 36. Это сложнее. А, 56. Так, 54. Один и, 2. 1 и 2. Ну, все. Нет. Да. Ну, Хорошо. Осталось только. 54 а, убрали. Все. Только 56. Эй, интересно вам, наверное, смотреть там. Да. Но смотри, 56 у нас есть, да? Да. 56 в степени c равно d e в степени f Ну да Да, правильно 56. Так, не равно единице а, Да, потому что 56 не степень Да а, Это вообще 7 на 8 Да, это 7 на 8 Так, есть семерка В d есть семерка Смотри, вот здесь нужно искать семерки Подожди, у нас какие цифры остались? 1, 2, 3, 4? Да, 1, 2, 3, 4 Нужна семерка Делимость на семерку нужно создать, причем э, у, нас на конце, у нас на конце двойка. Почему? Потому что делится на 2 вот эта штука. Да, ну может быть четверка? Ну, в смысле, я, я имею в виду четное число, короче. Да. Короче, э, да. У нас вообще она на 4 делится? А, нет, неправда. Да, значит, короче. Есть, ну, на конце 2 или 4, правильно? Да. На конце 2 или 4. Какие числа на 7? А, могут Давай так, 12, 32, 32 42, 42 4, 14 14, 24, 4, 34. 34 Все, у нас два варианта 42 подряд. и 14 а, Ну, первая степень, значит, ничего не выйдет Первая степень не вышла да. а, Все, а, а здесь остается здесь и 3, 3 и 2 и 3, нет Ну нет, просто, просто, так, да, просто проверяется 2 да. в кубе Ну все Ну тут 2 в кубе, а тут больше, ну, чем все. 2 в кубе все, значит, Все это единственное решение. Простых. Раз пятерка среди простых, то у тебя двойка. У -у -у. Это единственное вообще простое число. Да. А тогда мы восстанавливаем этот пример. Жесть! Ну это... Не, еще. решение мы угадали быстро. Да, просто. решение. То есть на самом деле, смотрите, тут надо было только угадать. Так что не пугайтесь, ваши дети не должны были проводить. Я представляю, как смеется люди. Там наверняка в одно действие что-то есть, какая-то идея, да? Нет, ну, подожди, там же нужно было угадать, там не нужно там, было доказывать. да, докатывать. в принципе, да. Но вот Поэт... интересно. А мы угадали почти в одно действие. Угадали почти по в одно действие. Мы да. сказали, что пятерка не на конце, значит, она либо в начале, либо в степени. Ну, да. Проверили степень, как менее перспективную нашли ответ. Так. Ну, ребята. И? Вот теперь, пожалуйста, э, значит, надо выпить что-то успокоительное. Сейчас так. я зачитаю условия девятой задачи в роще растут деревья четырех видов да. березы ели сосны и осины всего 100 деревьев напиши сумма этих бесов равна 100 известно что среди любых 85 деревьев найдутся деревья всех четырех видов среди любых 85, 85. среди любых пяти деревьев найдутся деревья всех четырех видов любых 85 пяти. Найдутся деревья всех четырех видов. Но это на самом деле значит, что у нас каждого дерева хотя бы 16. Среди какого наименьшего коли... Ну, наверное, сейчас надо посмотреть. Точно так. Ну, смотри, если какого-то дерева ми... меньше, чем 16, ну, да, все, то все. противоречие, а если больше, то он, очевидно, найдется. Среди любых 85, да, он... он, он... А, схватит, да. Среди какого наименьшего количества любых деревьев в этой роще обязательно найдутся деревья хотя бы трех видов. Среди какого наименьшего? Среди какого наименьшего количества любых деревьев в этой роще обязательно найдутся деревья хотя бы трех видов? Ну, капитан, Очевидность говорит, все! Все! Это последнее. Подожди-ка. Среди какого? На минимум задача такая в стиле комбинаторной геометрии рогородского Кажется 69 О, ты уже решил, да? То есть ну, ты уже понял нет, и решил Ну Нет, ну смотри, капитан очевидность говорит 69 э, В смысле оценку Потому что у нас этих всех хотя бы 16. А, по сути, условие только одно, да? Кажется, что да. И надо породить, То есть это же что правда? При этом, да, что при этом… То есть так, среди любых… Давай еще раз проверим. Значит, среди любых 85 все виды. Да, все виды. Это значит, если у нас какого-то хотя бы не, не больше 15, то мы то всех руки, убираем, мы их убираем и остается 3. 3. Типа, да, и 85, если всех да. хотя бы 16, то ну как бы… Взяв 85, ты задеваешь любой из Да. Отлично, значит, у нас есть условия, значит, что не меньше. Да, это эквивалентность. Да. Теперь нам нужно, чтобы у нас было среди, какого, чтобы у нас было три вида. Да. Ну, очевидно, сейчас, нам нужно такое множество наибольшего размера, что там только два вида. Ну да. Ну вот. да. Но очевидно, что тогда два остальных должны быть минимальные по 16. Да. А здесь остается минус 30, ну, да. 68 Ну да, по вот, и плюс 1. То есть, если их по 34, 2, 2 и по 16 других, да. то мы предъявляем 68 таких, что среди них нет, них в трех видах. Да. Значит, соответственно, ну, 60... минимальное, наименьшее такое количество, видимо, 69, но это надо еще доказать. Ну, Теперь надо доказать, что среди 69 уже встречается. Но действительно, среди 69 нельзя избежать, и значит, раз по 16 минимум, то оставшиеся да. 31 не все... Э, да, угол. не все два. Да, ну вот такая, да. Ну, вроде все. Оказалось так. проще. Ну, там <с нужно понять, что требуется, и она сразу моментально решает. Да, круто. Ну что? А девятая придумает пример. Да. Ты запугал зрителей. Вот это типичный кликбейтер. Ну что, Миша? Молодец, ты поступил! В пятом Ура! классе учится! Можешь пойти, за... да. За пятый Пойду класс. за все росами. Удачи! На <свят> да, все удачи! Где? В Саранске, да? Да. Удачи в Саранске. Маткульт, привет!